В семье телеведущей Кудрявцева и все пошло не по плану с конца декабря 2020 накануне праздников заболела дочь Маша, а за день до вылета на отдых в Дубай и сама Лера расслабляться пока рано. В этом на собственном примере убедилась Лера Кудрявцева, неожиданно для многих, но в первую очередь для себя, заболевшая коронавирусом. Неожиданно, потому что… По ее собственному признанию, она крайне тщательно соблюдала все необходимые меры, маску носила, без лишней надобности не посещала общественные места, регулярно проводила тесты, которые показывали отрицательные результаты. Теперь у нее вопрос, они вообще работают. Накануне Нового года заболела дочь звезды, двухлетняя Маша. Случилось это после праздничной елки, на которую Лера не хотела идти, но тем не менее отправилась. Девочка слегла с высокой температурой я была в истерике в панике с машей в обнимку неделю спала она с меня не слезала капризничала делилась переживаниями лера нового года в семье не случилось когда ребенок болеет не до праздников на 5 января у семьи были куплены билеты в дубай раз маша до сих пор чувствовала себя слабой лера и игорь решили хотя бы на пару дней слетать вдвоем для этого им необходимо было сдать обязательный тест на covid 19 результат телеведущей оказался положительным я все эти дни чувствовала какую-то слабость, но была настолько вымотана болезнью дочки, что списала все на это. Болела голова, была слабость, заложила нос, сообщила Лера в прямом эфире своего инстаграма. Получив положительный результат, она тут же собрала вещи и переехала из загородного дома, где живет с мужем и дочкой, в московскую квартиру. Здесь она пробудет ровно до того момента, пока не получит отрицательный тест. Данная изоляция дается звезде непросто. Ведь я психованная, признается Кудрявцева. Температура у нее нет, зато есть сильные головные боли и отсутствие аппетита, даже пить сложно. Звезда не скрывает, она очень расстроилась из-за отмененного отпуска. Но что поделать. Главное, чтобы поправились.